Привет! В эфире Универньюз, а в студии Надежда Дик. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. В Казанском университете прошла шестая всероссийская конференция имени Лобачевского. Контейнеры воз EverGiven снимают спили в советском канале. На математическом форуме выяснили, как пандемия повлияла на образовательную систему. С 26 по 29 марта в Казанском университете прошла шестая всероссийская научная конференция учащихся имени Николая Лобачевского. Все подробности далее. Торжественное закрытие конференции состоялось в Большом концертном зале Уникса. По итогам конференции на одной площадке собралось более 700 учеников с 4 по 11 класса из 24 регионов страны. В ходе работы секции участники представляли свои исследовательские работы, как в естественно-научных, так и в гуманитарных областях. Я участвовала в секции русской литературы 18-20 века и представляла работу «Особенности раскрытия проблемы ответственности перед будущим» по сказке Николая Телешова «Белая цапля». Мне невероятно понравилась организация данной конференции. Все было на высшем уровне, невероятно позитивное и куча эмоций. Поздравляли победителей и призеров сотрудники институтов Казанского университета по соответствующим направлениям, которые когда-то и сами принимали участие в конференции учащихся имени Лобачевского, созданной еще в 1980 году. Сегодня это почти 50 секций направлений, объединивших такие науки, как физика, астрономия, геология, биология, экономика, психология и многие другие. Данная конференция предоставила мне возможность стать частью научной научному обществу, предоставить часть своего мнения в науку. И это очень здорово. Я считаю, это классно, что дети могут при, приучиться к науке. И я думаю, что, наверное, в будущем я бы тоже хотела стать частью этого всего, поступить в КФУ и стать научным сотрудником, возможно, или врачом. В моей работе говорится об эффективных средствах защиты от комаров для взрослых и безопасных средствах защиты для детей. Мы живем около болота, и к нам каждое лето прилетает очень много комаров. А родители нам взрослым не разрешают пользоваться химическими средствами, потому что они опасны. И вот они сами давно изучают народные, и я решила провести в этом году эксперимент и выявить наиболее эффективное средство защиты от комаров. Отметим, что в этом году конференция прошла под эгидой года науки и технологий. Диана Желенкова, Фарид Захитуглы, Универньюз. Одна из самых обсуждаемых новостей за последние несколько дней происшествие в Советском канале. В следующем сюжете мы расскажем, какими могут быть экономические последствия подобной пробки и как эта ситуация может коснуться каждого из нас. 23 марта. Один из самых больших контейнеров вузов в мире, EverGiven сел на мель и переградил советский канал, соединяющий Красный и Средиземные моря. Из-за происшествия образовалась очередь более чем из 450 судов. 4.30 утра 29 марта транспортная компания InchCape Shipping в своем твиттере сообщает, что судно успешно сняли с мели. Как скоро сможет возобновиться движение по советскому каналу, пока неизвестно. Эксперты оценили 230 миллиардов долларов убытки от блокировки Суэцкого канала. Они считают, что каждый лишний день, который Evergiven блокирует канал, может стоить мировой Торговля от 6 до 10 миллиардов долларов. Своей оценкой экономических последствий с нами поделился профессор кафедры финансовых рынков и финансовых институтов Казанского федерального университета Игорь Кох. Да, я думаю, никаких особых последствий не будет. Они исчерпываются локальными проблемами с доставкой некоторых товаров. Но я думаю, что в ближайшие дни все-таки движение удастся восстановить, пробка рассосется и транспортный коридор будет. Как и раньше, никаких таких глобальных долгосрочных последствий здесь не будет. В интервью нашему телеканалу профессор Института управления экономики и финансов Игорь Кох также рассказал о том, на чьи плечи ляжет экономическая ответственность за события на советском канале. Частично лежит и на компании, потому что частично страховками разными где-то компании будут вынуждены брать на себя дополнительные расходы по перевозкам вокруг африки или как уже было сообщено часть перевозок будет осуществлена не морским путем а железнодорожным через территорию россии это тоже дополнительные расходы а часть расходов конечно ляжет на потребителей поскольку мы уже видим что поднялась цена на нефть на несколько долларов за баррель вполне возможно что локально поднимутся цены на какие-то другие товары зависимые от данного транспортного маршрута. Но после того, как ситуация разрешится, я думаю, и цены вернутся на место. Страховая компания Allianz отмечает, что в 2019 году через канал прошли более 19 тысяч судов, которые перевозили 1,25 миллиарда тонн грузов. Это составляет около 13% процентов мировой торговли. Илья Андреев, Универньюз. Как повлияла пандемия коронавируса на образовательную систему в целом? Какие положительные практики мы можем выделить и поделиться именно на международном уровне? Об этом мы не только расскажем в следующем сюжете. В Казанском федеральном университете стартовал второй международный форум по математическому образованию. В его работе принимают участие ученые, преподаватели вузов, учителя из России, из Штатов Америки, Южной Кореи, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и Эстонии. Сегодня четвертый день работы нашего форума. Перед началом круглого стола мы пообщались с федеральным профессором математики, директором физтехшколы прикладной математики и информатики Андреем Рогородским. Он прилетел из Москвы, чтобы выступить в Казанском федеральном университете с докладом на тему образования и науков в физтех школе прикладной математики и информатики. В интервью нашему телеканалу лектор поделился своим мнением по актуальному вопросу для высших учебных заведений – гибридное образование и его актуализация. Я, в общем, абсолютный традиционалист на самом деле. То есть я, конечно, очень хочу, чтобы мы вернулись полностью к нормальному очному образованию, очному в том классическом смысле этого слова как мы его понимаем главный научный сотрудник заведующий лаборатории продвинутой комбинатории сетевых приложений заведующей лаборатории прикладных исследований МФТ Сбербанк Андрей Рогородский рассказал что онлайн-образование можно делать исключительно в штучном специально подобранном варианте по его мнению нельзя масштабировать это на десятки тысяч чтобы не просело качество научно-исследовательской работы студентов несмотря на это руководитель совместных исследовательских программ Яндекса и МФТИ Андрей Рогородский выделил плюсы дистанционного обучения дистант это очень удачная очень мощная форма для того чтобы получать какой-то подспорье по отношению к нашей обычной очной форме образования. Действительно мощное подспорье. Например, можно какие-то лекции выкладывать дистанционно, а потом в лекционное время дополнительно их комментировать, отвечая на вопрос слушателей. Можно делать какие-то дополнительные видеоматериалы к курсу. Это совершенно замечательно, это действительно тоже заходит. Но в целом образование, конечно, должно быть очным. Гибридность тут должна быть только как подспорье. Участниками международного форума по математическому образованию стали около 180 ученых преподаватели, учителей и студентов. В этом году форум, организаторами которыми являются Институт математики и механики имени Николая Ивановича Лобачевского Казанского федерального университета и Научно-образовательный математический центр Приволжского федерального округа включает в себя пять мероприятий. В среди них тематические научные практические конференции, семинары, молодежная школа, конференция. Илья Андреев, Ленардо Влетьяров, Универньюз. В Казанском университете создали прототип 3D-симуляции «Инженер по буровым растворам». По словам разработчика, будущих специалистов подготовят к тонкостям технологического процесса и аварийным ситуациям. Аспирант Института физики Фадис Мурзаханов принял участие в разработке искусственной костной ткани. Материал может быть использован для адресной доставки лекарств и изготовления биосовместимых имплантов. Проект аспирантки Института геологии и нефтегазовых технологий Марии Шипаевой победил в конкурсе, проходившем в рамках форума ⁇ Нефтяная столица ⁇ Молодому ученому вручен сертификат на 150 тысяч рублей. Казанский университет откроет образовательный научно-клинический центр в области стоматологии. Подробности далее. С 2013 года Институт фундаментальной медицины и биологии готовит будущих стоматологов. Студентам предоставляется помощь в получении практических навыков. Однако до недавнего времени возможности для проведения клинических исследований было недостаточно. У нас э, есть ординатура по стоматологии. Мы столкнулись с тем, что да, э, научные исследования лабораторные на той базе, которая есть, мы можем делать, но научные исследования клинические стоматологии, так сказать, это нужна своя база. Новый образовательный центр откроется в здании бывшей поликлиники соцгорода. Директор института рассказал, что будет находиться в клинике после ремонта. Там будет располагаться весь перечень стоматологических услуг в рамках лечения. Там будет образовательный процесс для студентов-стоматологов и ординаторов-стоматологов. И там же будут вестись уже клинические научные разработки новых методов. Помимо этого, в научно-клиническом центре для населения будет доступен прием на коммерческой основе и в рамках обязательного медицинского страхования. Ариадна Кугушева, Универньюз.